Приветствую на канале Шарабара. Перед началом ролика хочу сказать огромное спасибо моему подписчику Мистерио 87. Между прочим, именно благодаря нему появилось видео про луки. Теперь же перейдем по его же предложению к арбалетам. С древних времен арбалет известен как очень точное и убойное оружие дальнего действия. Арбалет представляет собой деревянное ложе, к которому присоединили сложно-составной или стальной лук. Благодаря специальному закрепленному механизму, его тетива легко фиксируется, что дает стрелку возможность сосредоточиться на прицеливании. Особая конструкция этого оружия позволяет использовать даже тяжелые стрелы, которые поражают цель с той же точностью, что и обычные. Изначально концепция арбалета возникла примерно в 400 году до нашей эры. В ту пору оружие имело название гастрофет. В основном арбалет использовался как охотничье оружие, и до 11 века его никто не рассматривал как эффективное способ устранения противников на поле битвы. Однако воины с Ближнего Востока, уже успевшие по достоинству оценить преимущество арбалета во время многочисленных боев за контроль над землями, популяризировали это оружие среди европейцев. Более-менее массовое применение арбалетов было в Восточной Азии. Самый ранний экземпляр датируется приблизительно V веком до нашей эры и был произведен в больших количествах для использования домашними войсками и иностранными наемниками на территории Китая. Чокону Популярность арбалета обуславливается ценой и временем на подготовку солдат к его использованию. К примеру, в Англии лучников тренировали стрельбе с самого детства для увеличения силы мышц спины и меткости. Арбалетчика же можно обучить стрельбе за кратчайшие сроки. Особенно мощных мышц для этого не требуется, ибо есть стремя и рычаги для поздних вариантов. Самым дорогим вложением был арбалет, а не человек его державший. Поэтому проще было в краткие сроки нанимать и мобилизовать войска такого рода. Это оружие приобрело немалую популярность и среди крестоносцев. Стрельба из арбалета не оставила равнодушным и самого Ричарда Львиное Сердце. Считается, что он великолепно умел обращаться с этим оружием, лично застрелив из него не один десяток людей. В конце 12 века арбалеты поступили на вооружение флота и пехоты. Начали формироваться специальные отряды арбалетчиков, все чаще становившиеся важными участниками сражений. Некоторые отряды входили в состав многих армий и воевали за деньги. К примеру, мятеж английских баронов, это Первая Баронская война, в начале 13 века был успешно подавлен, в том числе с помощью 300 арбалетчиков. Довольно скоро отряды арбалетчиков приобрели особый статус в составе оборонительных сил крепостей. Например, в гарнизоне замка Софет, который располагался на Святой Земле, числилось около 300 арбалетчиков. Примерно то же количество арбалетов было обнаружено при осмотре оружейных запасов в 30 французских замках домена Капедингов. Самые первые модели арбалетов обладали простейшей конструкцией. Деревянный лук прикрепляли к ложе, а натягивание тетивы происходило вручную. Стрела, выпущенная из такого оружия, имела скромную дальность стрельбы, порядка 100 метров, и могла убить лишь воина без доспехов. Чуть позже участники крестовых походов узнали о конструкциях сложносоставных луков, а также о разных материалах для их изготовления. Например, с внутренней стороны лук проклеивался специальными пластинками из китового уса, они работали на сжатии. Сухожилия, проклеенные с внешней стороны, работали на растяжение. Для варки клея использовали сушеные рыбьи пузыри. Просушка изделия длилась как минимум один год. По окончании этого процесса рога лука изгибались в обратную сторону и имели сильное напряжение. Натягивание тетивы подобного арбалета было весьма непростой задачей, поэтому довольно быстро были придуманы механические приспособления. В начале 13 века появился механизм, известный как поясной крюк. Для натягивания стрелку требовалось повернуть арбалет луком вниз и зацепить стальной крюк за центральную часть тетивы. Затем стрелок вставлял одну ногу в стремя, находящуюся в передней части оружия, распрямлял тело и тянул арбалет вниз, прикладывая существенные усилия для натяжения тетивы. В XIV веке в Европу попал новый ближневосточный вид натяжного крюка, так называемый козья ножка. Это был специальный поворотный рычаг, оснащенный двойной вилкой, конец которого упирался в поперечный штифт на ложе оружия. Вилка же зацепляла тетиву и с помощью рычага натягивала ее до зацепного механизма. Стрелок мог без особого труда приложить усилие в 200 килограмм и натянуть даже самые убойные арбалеты тех времен. К началу 15 века было налажено изготовление луков из стали. Сохранив их прежние размеры, мастера обеспечили подобным лукам куда большую убойную силу и долговечность. Для натяжки тетивы подобного арбалета использовали кранякин, то есть съемный речно-редукторный борот. Ременная петля закрепляла его механизм к арбалетному ложу, а тетива зацеплялась крючками, соединенными с зубчатой рейкой. С помощью краникина арбалетчик мог приложить усилия в 1100 килограмм, однако натягивание тетивы требовало около 30 оборотов рукояти, на что уходило порой до 40 секунд. Одновременно с этой системой появился и съемный ворот, в состав которого входили промежуточные блоки и рукояти, закреплявшиеся в ложу оружия. С помощью данного ворота арбалетчик мог приложить Усилия усилие примерно в 800 килограмм, что давало возможность тратить на взвод оружия максимум полминуты. Тем не менее, этот громоздкий ворот был весьма неудобен в бою, поскольку его нужно было постоянно присоединять к арбалету. Арбалетный зацеп представлял собой простой и надежный механизм, где тетива закреплялась за выступ бронзового или костяного ореха так называемого. На выступе обычно делали специальный вырез, служивший прицелом. Для изготовления тетивы применяли лен повышенной Прочности, пеньковый жгут а также шнур из воловьих жил или соромятных ремешков поскольку тетива постепенно растягивалась ее подвергали регулярной замене тетива также портилась и при воздействии воды на нее поэтому для хранения арбалетов использовали специальные кожаные чехлы арбалетные стрелы изготавливались из дерева они обладали длиной до 40 сантиметров толщиной около полутора сантиметров и весом порядка 70 грамм для того чтобы стабилизировать траекторию полета к стрелам часто что прикрепляли крылышки из древесины или кожи. Наконечники обладали черешковой конструкцией и головкой в форме пирамид. В 15 веке наиболее убойный арбалет, оснащенный луком из стали, мог запустить стрелу на расстоянии до 400 метров. Прицельная дальность арбалета с составным луком была примерно 250 метров. Столько же могла пролететь стрела, выпущенная из традиционного лука. Однако, такая стрела, во-первых, была не в состоянии поразить цель на своем излете, а во-вторых, ее движение по определенной траектории могло мгновенно прерваться из-за ветра. Арбалетный болт же радовал стрелков куда более боеспособными аэродинамическими параметрами. И все же у арбалета был один недостаток перед луком. Низкая скорострельность. За одну минуту достойный лучник мог успеть запустить около 10 стрел. Тогда как арбалетчик за это же время успевал выстрелить всего лишь 5 раз из легкого арбалета или 2 раза из тяжелого. Помимо этого арбалетчик должен был стараться убивать противников с первого раза. Иначе во время длительной перезарядки оружия цель могла покинуть зону поражения. При взводе арбалета стрелок становился легкой мишенью для врагов, поэтому его зачастую прикрывал второй воин со специальным щитом. Велики цены как на арбалет, так и на инструмент, натягивающий тетиву. В плохую погоду мощность теряется достаточно быстро, поскольку тетива, как и кожа, растягивается. Арбалетчики были вынуждены таскать сразу несколько тетив под шапелью для обеспечения натяжения. А ведь и сам арбалет был достаточно тяжелым. Арбалетный болт быстро теряет ударную силу на дистанции, поскольку масса его мала. Стрелок уязвим для ответного огня, поскольку для того, чтобы натянуть стрелу, нужно меньше времени, безо всякого естественного укрытия. Однако есть у данного оружия и плюсы. На малых дистанциях его пробивная способность велика. Чтобы убить противника, не требуется пробивать латы. Ну и на самом деле, откровенно говоря, это нереально в случае, если качество лат средний или тем более выше средней даже если сила натяжения превышает 1000 фунтов и стрелять из арбалета можно из любого положения на учебу как уже говорилось не требуется много времени пользоваться этим оружием может человек любого телосложения ведь существуют рычаги а также иные механизмы натягивающую тетиву на коротких расстояниях болт летит на приличной скорости это вот небольшой такой в конце резюме все речь подытоживания что ж, еще раз мистерио, огромное тебе спасибо за предложенную тему и надеюсь вам было интересно. На сим позвольте откланяться. Всего доброго.